добрый день. Значит, вот надо каждому усвоить, что прежде чем обратиться к силам света, к высшим силам, внутри у вас не должно быть никаких желаний, никаких избежаний, никаких мыслей. И вот только на фоне этой тишины, внутренней тишины, понятно, да? можно обращаться к Высшим Силам или, как говорят церковники, к Богу. В противном случае, если внутри хаос, никто слушать нас с вами не будет. Это понятно, да? Так вот мы с вами понемногу, потихоньку, как говорится, интересуемся вопросами эзотерики. Что такое эзотерика? Это поиск скрытых причин, которые приводят в окружающей жизни все в приводят в действие наши с вами сердца, наши тела, все миры, и всю жизнь одним словом, вот эти вот скрытые причины. Поиск скрытых причин, вот этим вопросом занимается эзотерика. А у каждой причины, невидимой для нас, существует еще своя причина, а для той причины еще причина. И каждая причина одновременно является следствием. И так в беспредельности. Вот эти причины, внутри причин, являются той движущей силой, на которой вечно вращается великое колесо бытия и небытия. Бытия и небытия. Но бытие вроде понятно, да? Вот тут мы все бегаем, что-то делаем, планета тоже крутится, что-то делает. Солнечная система тоже крутится, что-то делает. Это бытие, да? А не бытие, что это такое? Что значит не видим? Оно тоже все живет. Оно тоже все бытие. И видим, и не видим жизнь это все бытие называется а вот что такое небытие но ну, это когда-нибудь в будущем если у вас терпения хватит узнаем мы это так вот если мы сумеем узнать истинное я чего угодно истинное я невидимое неощутимое без запаха, без вкуса и так далее. Скажем, истинное «Я» чего угодно. Скажем, какое-нибудь растение, камни, куска металла и так далее. Или истинное «Я», скажем, того или животного, человека или Бога. Истинное «Я». Тогда мы узнаем истинный «я» всего, то есть божества. Только не надо Бога представлять в виде какого-нибудь человека или в виде какого-нибудь существа с руками, ногами и с дуб, и с пряниками, как это нам представляют их церковники. «Не делай это, Бог тебя накажет». Значит, Бог с мутом. А если вот это сделаешь, церкви угодное, Бог тебе что? Наградит пряникам. Так вот такого Бога в природе нет. С пряником и а с кнутом. А есть нечто другое. Есть вечные космические законы. И если знаешь законы и исполняешь их, пряник получишь. Не исполняешь кнутом. Понятно, да? То есть. Все беды вот, у нас на планете, у нашего человечества, по причине невежества, то есть незнания космических законов. Не хотим законы изучать. Ну тут силы зла, то есть наши всякие власти имущие, владыки, постарались стряпать свои собственные законы. И их столько настряпали, да? Вон сколько разных парламентов этих, Госдум этих там. И они все стряпают эти законы, законы, законы. И люди, что? Все эти стряпанные законы не любят. Не любят законы они. А зачем все это было придумано? Вместо того, чтобы изучать космические законы, силы тьмы, у нас отбили всякий интерес к изучению космических законов. Каким образом? Да вот таким. Стряпанием своих собственных, лживых законов. И теперь никто космическими законами не интересуется. А раз закон не знаешь, стало быть, его что? И не соблюдаешь. Ведь какая подлая, хитрая политика этого, отброса этого. Нашего папочки, у которого крыша поехала. Ну, которым был поручен нас с вами воспитывать-то. Бесконечно великое мы познаем бесконечно малое. В самом маленьком атоме отражено бесконечно великое. Солнце видите, светит солнце сейчас. Является излучающим центром света и жизни. Потому что его тончайший вот это вот, Духа материи нашего Солнца находится в состоянии непрестанного в течение миллионов лет нагрева. То есть высокой температуры. А что такое высокая температура? Что это такое? Это вот именно очень мощные высокочастотные колебания. Не просто колебания. А колебания высокой частоты, понимаете, колебания, естественно, колебания, они, допустим, все везде вращается, и в первую очередь именно вращение, но вращение можно разложить на так называемые колебания, то есть на синусоиду, скажем, синусоиду, это, это по сути дела кольцо. Растянутое во времени. Если мы поместим, скажем, кусочек железа в огонь, он скоро разогреется, колебания частиц там ускорятся, да? К нему нельзя будет и прикоснуться. То есть железо мы переместим на более высокий уровень колебаний его частиц. Если мы продолжим нагревать в огне, вот этот кусочек достаточно длительное время. Он начинает светиться. Ну, то есть нагретый железо светится, да? Тусклым светом сначала. Если огонь достаточно сильный, то через некоторое время брусок становится все ярче и ярче. И достигает такого состояния, что этот кусочек железа начинает что? Излучать свет. То есть не цвет уже, а свет. Если же еще больше повысить температуру, железо начнет гореть и высвободит присущий ему цвет или цвета, которые ему присущи. Ну вот в науке вот эти вот цвета, которые излучает, скажем, металл, тот или иной, в данном случае железо, называют спектром металла. Высвобождение вот этого спектра цветов, то есть души металлов, означает, что металл достиг очень высокого уровня вибрации, скорости, с которыми движется частицы, очень большие. И вот это железо с физического плана что исчезло, говорят, сгорело. Понятно, да? Именно высокие вибрации дают возможность вот этому кусочку металла нагреться в такой степени, что исчезнуть с физического плана, с физического мира. И если мы будем его видеть, то только в виде света или оттенков тех или иных цветов. И все. Его здесь нет. И вот что верно, скажем, для этого кусочка железа, верно для других элементов, для других металлов. То есть все в конце концов можно нагреть, и человеческое тело, и планету нагреть до такой степени, что все превратится в свет. Понятно, да? Все можно нагреть и будет светом. Вот на Солнце, например, присутствуют все металлы, все элементы, которые есть в нашей Солнечной системе. Но на Солнце они не являются, например, железо не является там железом, хотя оно там есть. Не является там, скажем, свинец свинцом, золото золотом, водород не является там водородом, хотя он там есть, и кислород и так далее. Все. Сто с лишним элементов там есть, но они вот теми элементами, которым нам знакомы, которым можно пощупать, пожевать там, допустим, посмотреть, понюхать, в этом виде их там нет. Но они все там есть. Они там являются состоянием того или иного цвета или состоянием света. Понятно вот этот момент, Да? То есть они там являются душой металлов, душой элементов, и даже духом металлов. Душа это ниже, дух еще выше. Понятно, да? Значит, вот вся таблица Менделеева там, на Солнце, является не в виде вот таких твердых, как у нас здесь. И не в виде, как нам эти ученые, пока они еще не в этих вопросах, Расскажем, что там якобы ядерные реакции идут. Это пока еще они не соображают в вот эти дела. Никаких ядерных реакций там не идет. Там все элементы таблицы Менделеева находятся в состоянии духовном. То есть нагреты до такой температуры, что они являются просто светом. Понятно, да? Вот кость мы железо будем нагревать в такой степени, что оно сначала жидкое, потом вообще она превратится в газ. А потом раз и сгорело, его здесь нет. Остался только него, один свет от него. А и выше нагревать он исчезает. Его здесь нет, он в тонком мире весь. Он видит души металла там будет находиться. Если еще нагревать, он еще выше поднимется, будет духом металла. Вот этот момент очень важно вам усвоить. И так вот, там на Солнце как раз все таблицы Менделеева находится в духовном состоянии. Понятно, да? То есть здесь вот у нас все эти элементы есть на Земле, но они находятся как бы в состоянии покоя. Вся таблица Менделеева здесь есть. Но вот атомы и молекулы движутся медленно у нас здесь. Сейчас если их разогреть, то мы, как с вами, и планета наша исчезнет из физического мира, превратится в очередную звезду, скажем. Понятно, да? Вот этот момент очень важно усвоить. А если сейчас Солнце начать охлаждать, оно превратится в планету. Вот как Уран когда-то был нашим Солнцем, Уран слышали про него, он был Солнцем, там, в прошлых Магвантарах в нашей звездной системе, здесь. Потом постепенно охлаждался, и Солнцем стало вот это, вот это бывшая комета сейчас которая называется Солнцем, а Уран является что спутником планеты вот этой этого скажем Солнца. То есть вот у нас свет, каждый атом имеет свет, но он слабый. И этот свет не может пробиться сквозь плотные внешнее тело или через форму металлов. Вот металлы у нас не светятся. Но если уровень вибрации повысить то естественно они сначала превратятся в жидкость потом в газ потом в плазму. Вот открыли еще это состояние вещества у нас ученых в плазму, которая только светится и больше ничего а если дальше нагревать и плазма исчезнет и Остается только душа металла, но она уже в тонком мире. Душу мы не увидим здесь физическими грубыми глазами. Форма как таковая должна быть утрачена. То есть вот так вот человек, если он поднимет вибрации своего тела до такого уровня, что тело превратится в свет, а потом, если дальше повышать вибрации тела, то тело исчезнет из этого мира, и оно, вот это физическое тело, в тонком мире будет шаром огня, шаром света. Понятно, да? Вот этот момент, интересно. То есть, если молекулы, молекулы, неважно, любого вещества, вот этого вещества, камня, там, растения, физического тела нашего, атомы, элементарные частицы, вибрации их повышать, скорость, молекула тоже там все начинает двигаться быстро, то тело в конце концов превратится сначала в свет, потом дальше, потом исчезнет и так далее. Вот у нас, если говорить о наших человеческих формах, вот этот свет, эти энергии находятся внутри нас. Внутри каждого. внутри каждого человека огромный запас энергии есть. И вот в течение многих столетий накопилось довольно много фактов так называемого пирогенеза. То есть, когда человек сгорает, при этом одежда остается совершенно нетронутой. А от него остается воска пепла. Понятно, да? Вот как Дружко тут показал одного католического священника, там где-то в Южной Америке, что ли, в Центральной. Он во время проповеди рассказывает, что вот все грешники там в аду сгорят, и вдруг он загорелся. И сдал нечеловеческий вопль, и на глазах, так сказать, всего этого костела он сгорел. Но его монашеский вот этот вот черный наряд остался совершенно целым. Ну, полиции кинулись искать преступника, кто их сжег, понимаешь, священника, мужика здорового. Но главным здесь, так сказать, как бы свидетелем оказалось вот это что? Одежда. Одежда вся целая? Или женщину там одна сгорела? Тряпочки все целые, а женщины нет, кучка пепла. То есть вот здесь тоже идет повышение вибраций, но правда не на том уровне. И не по той схеме, как это нужно. Понимаете? То есть вот эти, если можно так говориться, схемы, что ли, или методы э, сгорания. Вот Христос, например, Он тоже разложил свое тело на атомы. Ну, когда его там запеленали вот, и в эту трепицу большую длинную, да? сколько она там, 4 или пять метров была этот плат. Вот они же как пеленуют, так что остается только вот это вот лицо. Все остальное закутано, как мумия. Обмазывают там и так далее. Ну и на третий день же он воскрес, как мы знаем, да? Ну вот он завтра воскреснет, вернее, ночью сегодня. Ну, по этим, по православным поповским этим мифам, у католиков уже воскресло. А тут еще этих нет. Так вот, когда молодой Иоанн ворвался в этот склеп, а иудеям строго запрещено заходить в эти могильники, где находятся там эти трупы там умерших. Но поскольку он любил Христа очень, то ему было, как говорится, наплевать на эти законы. Иудейский он ворвался туда и видит, что вот эта вся эта одежда сохраняет как бы форму человека, форму Христа, а внутри вот в этом никого нет. Он оттуда как ошарашенный вырвался, а апостол Петр, тот более правоверный иудей, тоже не зашел туда. И ему рассказывают, что там Христа-то нет, его уж куда-то делит. Как-то понимаете. Тот тоже тогда махнул рукой на эти, так сказать, иудейские суеверия и тоже туда зашел. И действительно смотрит, Христа-то нет. Но как его можно было вытащить оттуда, не трогая вот этих тряпок? Не трогая вот этого всего. Замазанного, замурованного там, обмазанного. И форма вся сохраняется, а его нет. Так что вот мы тоже такие вещи могли бы проделать, как и Христос, скажем, да? Нас в гроб положили, а мы раз вибрации там подняли, из гроба исчезли. При забитом гробе, в гвоздях, все на месте, да, нас там нет. Но мы пока вот такими энергиями, естественно, не обладаем. Поэтому мы у своего тела поднять вибрации на достаточно высокий уровень не можем. А если сможем поднять высоко вибрации наших атомов, из которых состоит наше физическое тело, то форма наша исчезнет. Нет, ей не обязательно сгорать, как вот у этих вот людей, которые от первой генеза погибают, скажем там другой может быть, как бы, вариант, понимаете, то есть форма исчезнет, но, к сожалению, многие очень влюбились вот в эти плотные свои тела, да? Вот сейчас с народом там выйдите вот на улицу, поговорите, ты кто? Кто ты? Он скажет, я Иванов Сидор Петрович там. Или моя какая-нибудь, да? И куда-то пошла или пошел? А туда-то, туда-то. Никто из них не подумает и не скажет вам, что это не он пошел, не она, а тело его. Это тело мое вот туда пошло. Я его туда повел или потащил, или послал. Никто ведь не скажет, да? Нет? «Ой, у меня там голова заболела, есть хочу понимать, ой, я устал, у меня тут зачесалось». То есть каждый себя что? Отожествляет с телом. Вот это самое страшное заблуждение, в каком находится вот этот вот современный земной человек. Это самая страшная иллюзия. Понимаете? Поэтому люди так влюбились вот в этот труп, Пока еще живой, пока еще двигает руками, ногами, моргает глазами, да? Нет. Все другого ничего пока. То есть вот к этим застывшим формам мы очень что? Привязаны пока по невежеству дикому махровому. Но нам придется скоро расстаться с этим. Нет, с телами-то мы все расстанемся сейчас, какие у нас есть. Вот у всех свое тело, мы с ним расстанемся но останемся к нему привязанным. Понятно, да? А раз привязаны мы к нему, значит опять воплотимся. Если там тоже привязано останемся, опять воплотимся. Опять, опять, опять, опять, опять. Пока наконец что? Поймем, что мы что? Не тело. И других этому будем учить. Тогда наконец поймем, что нам воплощаться, оказывается, больше в эти тела не надо, поскольку ничего, никаких желаний, никаких мыслей, никаких привязанностей у нас к этому телу нет, и к этому миру плотной группы материи тоже нет. Понятно, да? Вот в этом суть как раз спасение от рабства вот этой грубой физической материи. В этом суть. Понимаете, вы идете, скажем, в ту или иную церковь или в секту, вам там говорят о каком-то спасении. Что это за спасение? От а чего это спасать нас там собрались? Понимаете? На самом деле никакого спасения и никаким спасением они там не занимаются. Поскольку у нас на планете сплошь одни материалистические церкви. Материстические и вот это православие, понимаете, и католицизм там, и огромное количество этих христианских сект, понимаете, и так далее, и так далее. И тоже ислам там, скажем, иудаизм, но самая плотская из всех, так сказать, самая плотская религия, это иудейская, естественно. Но в основе, в то же время, в основе каждой религии, и даже религи, называть их сложно, каждого вероучения... Лежит все-таки нематериальная причина, но основная масса, настолько невежественная в этих вопросах, основная масса так называемых верующих, что они вот этой, как раз эти, этот момент упускают и вообще на него не обращают внимания. Сейчас вот возьмите, сейчас вот Пасху там, да, отмечают эти православные, чего они там делают? Таскаются с этими, так сказать, куличами, с этими пасхами там, яйцами. Сейчас водку потащат там освещать, понимаете, и так далее, и так далее. То есть все крутится вокруг чего? В живота. Ой, вот этот живот не ел 40 с лишним дней, там 49 дней ничего не ел. Вот сейчас мы наверстаем упущенное. Но я с этими попами общался, с чуть, тоже чуть попов не стал. Но это раньше. Ой, как только эта пасха, больше они там покушают так, что только держись. Ну, это ладно. Вот чистый накал нашей души, и тем более нашего духа, не может сиять через эти плотные слои материи, которые мы на себя надели. Если мы не сможем их утончить, не сможем возвысить, облагородить их. Вот это как раз объясняет разницу между великим святым или владыкой света и обычным человеческим существом, понимаете? Вот воплощался один из великих учителей, скажем, в образе святого Серафима Саровского или в образе святого Сергия Радонежского, скажем, понимаете, воплощался кто-то из них. Так им приходилось прилагать усилия, чтобы скрыть сияние своего, вот этого вот, тонкого существа. Надо было прикрывать чем-то это сияние, иначе вокруг люди бы ослепли. Понимаете? Ну, помните, вот если вы читали, как этому помещику Мотовилову, святой Серафим, показал, кто он такой? Он этому помещику показал, когда тело святого Серафима засияло ярче солнца в солнечный день. Точно так же и со святым Сергием Радонежским. Когда он служил там, скажем, у престола, то с ним постоянно служил, может быть, даже не один, ну, как обычно в церкви называют, ангел огненный, весь сияющий. Ну, а поскольку это был сам Святой Сергей, это великий космический учитель, известный нам, как говорит Ванга, как владыка нашей планеты, им надо уделять тоже постоянно какую-то энергию для того, мы с вами не ослепли, прикрывать этот свет. То есть тот или иной Владыка Света, или тот или иной Космический Учитель поднял свои внешние телесные принципы, именно посредством высоких вибраций, на такой уровень, при котором из него может излучаться его истинный внутренний Свет. То есть его истинное Я и свет, который истинное Я, Высшее Я излучает, оболочки уже скрыть не могут. Какие оболочки? Вот там у нас наш мыслитель, это грубое, скажем, наше ментальное тело грубое, теперь у нас там астральное тело, физическое тело. У них они настолько вибрации высоких, что они света их духа не могут скрыть. А у нас? Попробуйте там ревизию мыслишек у себя провести. Какие у меня мысли там? Они все что? Чем они заняты, эти мыслишки у нас? Они все связаны с чем? Вот с этим физическим миром, да? Все. С базаром, с квартирой, что поесть там? Что там болит, что надеть? По телевизору какую чепуху посмотреть. И все это что? И все это сквозь что? Насквозь все плотское. Все связано с этим телом и с тем, что вокруг тела, да? Последнее известие смотришь, там все про тела. Так ведь, да? Сплошь одни тела. Ну не свои, так чужие. Если не чужие тела, так опять-таки все то, что окружает эти тела там везде. Да? Чувствуете? То есть вот эта плотская материя... Сплошь она что заполняет наше с вами мышление и желания у нас тоже все плотские, то есть все страсти там все чувства связаны с этой материей. Ты куда положил мою чашку? Или куда мою ложку? Или куда ты сунул то другое пятое десятое? А вот она родная, я так люблю без нее жить не могу, да? То есть, опять-таки, все наши чувства, все желания, все эти страстишки связаны опять что? Опять-таки, вокруг все тело крутится. Понимаете? Ну, а свет, конечно, через вот эту, так сказать, всю эту плоскую чепуху пробиться не может. А свет у нас, нашего я, он же где? Он выше нашего ментального тела. Выше наших мыслей, естественно, выше наших чувств и так далее. А они все с ним не созвучны, стало быть. Свету не пройти. А вот высшие существа поднимают вибрации своих вот этих оболочек, на такой уровень, что свет их духа не задерживается в этих оболочках и не является препятствием. Вот этот момент очень важно выяснить нам, понимаете? Именно этот свет горит в каждом человеке, но не излучается наружу, так как это вот у высоких существ. Этот свет является, как сказал Христос, путем истины и жизнью. То есть в каждом из нас есть Христос, но он настолько зарыт вот этим нашим плоским мусором, Это свет бесконечного Духа Света в каждом из нас. И все это построено по Божественному плану. То есть человек создан по образу Божьему, да? Но подобия Божьего нет. Иногда нам вот те, кто не соображает в этих вещах, говорят, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ляпнули и все, и сидят. О, какие умные мы, да? Никакого подобия нет. По образу да. А до подобия нужно еще что? Миллионы, может быть, миллиарды лет еще. И крови, и пота. Таким образом, каждый из нас потенциально является центром бессмертия. Но пока таким центром бессознательным. Понятно, да? А нужно стать сознательным центром бессмертия. И поскольку этот свет внутри нас содержит все цвета и все возможные оттенки цвета, то можно достичь выражения в этой организованной структуре души, достичь всех возможных оттенков сил, качеств, соответствующих тем планам, по которому была построена духовная воля нашего внутреннего «я». Значит, поскольку мы отличаемся друг от друга нашими личными качествами, то есть качествами наших личностей, а у каждого личность своя, как говорится, родная, у каждого. Вот 6 миллиардов на земле людей, и у каждого что? Своя личность сегодня, на данное воплощение. В следующем воплощении у каждого будет личность, немножко другая. Но она будет и отцом, и матерью вот этой сегодняшней личности. Каждый человек является собственным отцом и матерью на тонком плане. На грубом физическом, у нас есть тут физический отец и мать, да? Но они нам дают только что? Физическую оболочку. Они на психическую немножко влияние оказывают. Ну, допустим, мать там, когда вынашивала плод, испугалась. Теперь мы оттуда выскочим, и у нас что? В тонком теле вот эта программа записана, и то, чего она испугалась, мы тоже этого будем бояться. Понятно, да? То есть на формирование нашего тонкого тела влияет вот то состояние, в котором находится женщина, скажем. Но... Основная структура нашего тонкого тела, она от отца с матерью не зависит. Каждый человек, поскольку в нем есть колоссальнейший набор разных энергий, разных качеств и свойств, поэтому каждая душа явит именно свой блеск или свое сияние, свойственное ей только одно – Материя и дух неотделимы друг от друга. Они вообще не могут существовать одно без другого. Они взаимосвязаны. Одно является отражением другого. Потом, там, как лед является твердым паром, а пар является газообразным льдом. Понятно, да? Поэтому два сплетенных треугольника... Шестиугольник такой, знаете? Это еще по невежеству называют звездой Давида. Никакого не Давида и никакого отношения к иудеям этот шестиугольник не имеет. Может, что угодно. Гитлер взял себе, так сказать, свастику присвоил. А этот древнейший символ вечного движения, либо правого, либо левого движения. А фашисты тут ни при чем. Просто этот мерзкий плагиат. И таким образом силы зла осквернили очень много вечных символов. Как иудеи, скажем, осквернили вот этот шестиугольник. Так вот, духовный треугольник, направленный стрелом вверх, он влечет огни жизни вверх. То есть показывает. А материальный треугольник, направленный стрелом вниз, влечет огни жизни вниз в материю. Если тут тот влечет в сферу Духа, то этот в сферу материи. Один является обратной стороной другого. Это не просто символическая истина, это актуальнейший факт. Истинная причина действия и взаимодействия всех сил, какие есть вокруг нас. То есть вот этим шестиугольником Абсолютно все символизируется вокруг нас, и в нас все, и вокруг в природе везде все. То есть постоянно действует как энергия, так и материя, как дух, так и материя. Солнце притягивает к себе землю, притягивает к себе земные силы. Солнце. Почему? Оно хочет привести все, что здесь делается на земле, к своим солнечным параметрам. А Земля притягивает к себе свет и жизнь Солнца с той же самой целью. То есть, свет и жизнь всякой, которая идет от Солнца, притягивает Земля к себе. Часть растений, которые находится над Землей, влечет наверх силы Земли и воды. А находящиеся под Землей корни влекут вниз воздух и свет. Если растение снизу землю и воду, то есть стихия вода, стихия земля, поднимает кверху. И в то же время оттуда воздух и огонь растение куда? Направляет в землю. В результате вот такого взаимодействия, именно взаимодействия, обратите внимание, материи и духа растение растет. То есть работает четыре стихии в данном случае у Четыре стихии. Две снизу, две сверху. Корень не может существовать просто как корень, как один. Он должен иметь над землей свое высшее я, чтобы иметь возможность проявиться. Кстати, где вот монады где самое, так сказать, как бы высокое в растении находится? Или высшее я растение, если можно так говорить, где оно находится. Вот самое важное, самое высокое у растения находится в том месте, где кончается корень и начинается стель. Точно так, как у нас с вами сердце самое важное находится посередине тела человека. Наверху три центра энергетических у человека и внизу три центра. Вот нижняя часть, которая ниже сердца, это у нас корень. Понимаете? Выше которая, это стебель. А вот центр у нас вот это как раз, вот от диафрагмы до шеи, между прочим, вот, это, вот этот энергоцентр, анахата, занимает больше места в теле, чем остальные три центра. эти эти три центра те. Ну, нижний центр у нас по тоже сильный. Там, знаете, тазище, здоровый с этими, понимаете, ногами, пышками и прочее, да? У нас тоже много места занимает сейчас, пока что. Вот. Но там все-таки три центра находятся, ниже диафрагмы. А здесь один центр, видите, сколько занимает места? Анахата. Вот это как раз у нас переходной между корнем и когда у человека интересы все внизу, вот такой человек называется с корневым сознанием. Ну, когда все интересы там. Как брюха напить, понимаете, как оставить там себе подобным или плоские удовольствия там получить, сексуальное, скажем. Или куда-то сбегать, или твердой материи немножко себе на скрябле где-то в виде зелененьких там или красненьких гривен, долларов, рублей. Понимаете? Значит, человек, живущий материальными интересами, это человек с корневым сознанием. Понятно, да? Вот иногда употребляет кое-кто вот это вот этот термин, корневое сознание. А вот когда сознание поднимается выше сюда, то есть у человека начинает интересовать уже что? Какие-то духовные интересы у него появляются. Так что вот мы выяснили, где находится самое высшее в растении и в человеке. В человеке не в мозгах, в сердце. Центр человека и центр растения. Этот закон действует повсюду. Что касается человеческих существ, то дух внутри нас стремится облагородить и одухотворить материальное тело и окружающую его среду в соответствии с его пониманием красоты и совершенства. С другой стороны, это вполне естественно. Материальное я старается возникнуть и выразить в материальном смысле себя, и в своем окружении свет, красоту и величие пропорции своего высшего я. То есть наша материя, наша материя, она тоже пытается дух как бы себе присвоить, и его что? Под себя. Дух пытается материи тоже как бы присвоить, над ней контроль установить. Материя над ним, а он над ней. И если здесь вот устанавливается как бы золотая середина, да, то эта золотая середина оказывается как раз вот на уровне сердца. Если сердце отдать только одной материи, то есть всему низшему, это такое сумасшествие будет. Понимаете? Вот сейчас мы видим сердца, сошедшие, как говорится, с ума вокруг нас, да? Весь фанатизм, весь этот кошмар, эти убийства, преступления – это бешенство сердца, одержимого вот этими нижними, что? Тремя центрами. Да? Вот понаблюдайте. Там, по телевидению, вокруг все преступления, весь кошмар, все эти войны, терроризм. Это все бешенство сердца, которое что? Подпало под влияние вот этих трех нижних центров. Понятно, да? Если же сердце попадает под влияние высших центров, то, естественно, оно будет что? Облагораживаться. Либо утончаться возле. зле. Потому что утончение возле, оно тоже может происходить очень длительное время, миллионы лет, понимаете? Вот. Но правда, с наступлением мономентары вот этот процесс у зла заканчивается. Дальше оно утончаться не может. Тогда как все, все светлое может утончаться и совершенствоваться беспредельно. Тогда как совершенствование возле... Всегда имеет что? Предел. Потому что регулярно, вот, ну как у нас в организме накапливаются какие-то ядра, регулярно от них что? Освобождается. Правильно? Организм, регулярно. Если не будет освобождаться, то он что? Он просто погибнет. Вот писать, как это перестанем, понимаете? А едим, да? Значит что? Поимирать придется от ядов. Сказано, что Бог это огонь пожирающий. Горит вся Вселенная. Куда ни посмотрим, все пылает. Пылают сами наши тела, сгорая в огромном костре всех костров, то есть в Боге. Вот наше тело, с одной стороны, оно постоянно вроде растет, да? вроде, так сказать, живет, но оно постоянно сгорает. И чем активнее использует свое тело, наш, наши желания, наш ум, чем больше там всяких желаний, хотений, всяких замыслов, идей, тем что сильнее изнашивается тело. Понятно, да? Точно так, как человек, если пользуется усердно там топором, пилой, то они что? Изнашиваются. Вот вы ножик берете, им постоянно режете, он у вас любимый такой, и смотрите, как он все тоньше становится, тоньше, тоньше, да? В конце концов. То есть, когда тело используется нашими желаниями, а желание – это огонь, нашими мыслями – это еще более сильный, еще более тонкий огонь. Понимаете? А есть еще и высшие желания – Обычные такие вот плоские астральные желания, мы постоянно ими с вами живем, а есть еще более высокие желания, которые выше наших мыслей. Это так называемые духовные будхические желания. Вот если слишком человек ими будет гореть, то тогда тело быстро изнашивается, тело не выносит высоких энергий. Понятно, да? И те, кто не умели использовать вот энергию высшую и слишком позволяли высоким энергиям действовать на свое тело, уйдя во время медитации в высшие сферы, нередко в тело не возвращались. Огонь является причиной всего движения в космосе. Ну, вот нам с вами известны четыре стихии, да? Какие стихии? Земля, вода, воздух, огонь. Вот у нас сейчас с вами четвертый круг, когда мы должны освоить с вами что? Стихи огня. Четвёртый возрастный круг. Пятая раса. В пятой расе мы знакомимся следующей стихии, пятая стихии с эфиром. Но в счетом круге эфира мы заниматься основательно не будем. Это пятая стихия будет. Потом в шестом круге будем знакомиться с шестой стихией, в шестой расе. А в седьмой расе четвертого круга нашего будем знакомиться с седьмой стихией. И все. На этом заканчивается четвертый областный круг. И все мы что уходим в Палаве на одну десятую прожитого вот срока от четвертого круга. Если, допустим, четвертый круг длился у нас, весь четвертый круг длился 400 миллионов лет, вот на 40 миллионов мы уходим в, в обскурацию. То есть Земля уходит на отдых, и все мы с вами подсчитываем, Девят, кредит там все подводят. Понятно, да? И в следующем пятом круге тоже там привыкать будем к новой планете. Ну, Земля будет, но только она обновленная. И там уже будем осваивать что? Пятую стихию. А планета у нас будет, материя довольно тонкая будет. Нафиг уметь. Огонь заставляет течь живительную влагу, заставляет сердца биться, космические миры плыть сквозь пространство. По этой же причине огонь не изводит все вещи до своего уровня. Отсюда следует, что все вещи, все существа должны быть в конце концов возвращены снова в единый огонь. Вот этот центральный божественный огонь и божественный свет являются одним и тем же. Огонь имеет множество выражений во многих мирах. Существуют материальные огни. Вот мы свечку зажигаем. Вот видите, это материальный огонь тоже, да? Но вот сейчас этот огонь там становится все более обжигающим. Если раньше он не обжигал в Иерусалимском праме, то сейчас он стал обжигающим. Ну и вот те комментаторы, которые о нем рассказывали по телевидению, они говорят, что это огонь какой-то, понимаете, не такой стал. Вот там, который загорается. Он стал нашего там брата верующего поджигать, поджаривать. Ну и делает вывод, что вам что-то понять, кто-то виноват тут. Наверное, человечество стало еще более грешным. Такое сделали вывод эти телевизионные комментаторы. Так вот, огонь может быть не обжигающим. То есть, когда он что? Носит как бы тонко материальный план. Огонь же это материя, только более тонкая. Вот у нас огонь здесь, когда мы зажигаем, и здесь вот, и везде, и свечку там, и костер какой-то, и в печке, и в доме там горит, там, скажем. Вот это плазма нашего физического мира. Она, естественно, все физические тела действует как? Разрушающие, да? А вот если это будет плазма тонкого мира... Она на, нашу физическую, на физическую материю разрушающую не действует. Понятно, да? Точно так, как ты не можешь тонкой рукой двинуть предмет. Вот, скажем, Монро там описывает он нередко эти вещи. Когда умершие не верят, что они умерли, а Монро говорит, ну, возьмет, вот, скажем, какую-нибудь вещь там или стул, он двинь. А умерший человек. Ну как, вот сейчас двину раз, а рука проходит сквозь стул, проходит сквозь эти физические вещи, и у этого умершего глаза квадратные. Как? Понимаете, почему? Да потому что тонкая материя, для нее физическая материя прозрачна. Точно так вот этот огонь тонкого мира, он виден, видно, что это огонь. Но он что? На физическую материю не действует, не обжигает. Но если он начинает уплотняться, доходит до эфирного состояния, а эфирное состояние как раз действует на материю, начинает обжигать. То есть вибрации вот этого огня, вот в том же самом Иерусалимском храме, да, вибрации понижаются, и он становится что? Обжигающим. Сказано, что существуют материальные огни и духовные огни. Огонь, конечно, для науки, особенно для западной науки, это величайшая научная, научная загадка. Никто никогда не мог объяснить эту невероятную силу родства между элементами, которые соединяясь и образует огонь. Вот то, как идет этот процесс, известно. Ну, вот когда что-нибудь сгорает. Физики, там эти химики, они уже в этом давно разобрались и знают там что, чего и как. А вот неизвестно, почему этот огонь идет. Никто объяснить не может. Точно так, как электрический ток есть, все им давно пользуются, но ни один ученый в мире не может сказать, что такое электрический ток. Физический огонь – это материальное тело духовного огня. Материальный луч – это внешнее тело, грубое тело духовного луча, то есть грубое тело существа света. И вот когда вибрации на физическом плане повышаются, то даже физический огонь достигает высшего духовного выражения и становится необжигающим. В нем будет больше света и меньше дыма, больше излучения, а вот разрушительные силы в нем будет все меньше и меньше. Материя – это материализованный дух, а дух – это бесплотная материя. Поэтому, если мы поймем в состав одного, то поймем и состав другого. Вот химики и физики насчитали свыше 100 элементов таблицы Менделеева. Вот они считают, что вот это все составляет материю нашего физического мира. Так считают химики и физики вот этой материалистической науки. А вот эзотерики, а эзотерика, она на Востоке там прибывает, эзотерики говорят, что есть только один элемент, а не сто, из которого произошло абсолютно все. Все эти 100, хоть 200, там хоть 300. Современная наука тоже начинает приближаться к этой точке зрения. Ну вот ученые, скажем, занимаясь вопросами радиации, вопросами излучения радиоактивности, тоже считают, например, тоже ну вот, радиоактивные элементы, тоже ради, скажем, плутоний, там Уран, допустим, и так далее. Да? Вот. Они вынуждены были признать, вот, что эта физическая материя, вот в этих элементах, радиоактивных элементах, находится в состоянии атомной нестабильности. То есть, другими словами, состояние радио напоминает состояние единого элемента, перед тем, как он разделился на элементарные частицы. Радио обладает многочисленными силовыми лучами. Некоторые из них действительно материализуются в других элементах. Например, в виде гелия. Ради распадается это состояние гелия, скажем. Вот знание этих истин должно помочь в понимании родства всех душ с единой душой. Этот великий факт является корнем могучей истины братства людей и отцовства наших коллективных высших я. То есть коллектив всех высших «Я» — это и есть Бог. Вот как сейчас у нас в Солнечной системе. На каждой планете миллиарды живых существ. Вот у нас 60 миллиардов на других планетах. Да? Везде. Но все они являются частичками вот этого невидимого духовного Солнца нашей Солнечной системы. Духовного Солнца. Вот то, что мы видим, это мы видим тень настоящего Солнца, который светит нам. Это светит тень. То есть, вот это не настоящее Солнце, а его тень. Светит нам и греет нас эта тень. А настоящее Солнце если сейчас убрать вот эту оболочку, вот эту грубую оболочку, которая светит нам, то вся наша звездная система, вот здесь вся со всеми планетами, со всеми, так сказать, астероидами, кометами тут всякими разными, метеоритами, все это мгновенно исчезнет. Понятно, да? Испарится мгновенно все. Почему? Потому что невидимое духовное Солнце, частичку которого каждый из нас носит в себе, и на всех планетах все живые существа носят в себе частицу его. Вот это невидимое Солнце никто видеть глазами не может, никто, за исключением, может быть, самых высочайших космических существ, и все космические учителя, которых вы слышали уже на нашей планете, а у нас на планете их семь, они пришельцы оттуда, они сыновья этого невидимого духовного Солнца. Понятно, да? Они иногда воплощаются на земле в образе человеческом, Скажем, святой Сергея Анатольевич, это пришельцы оттуда, в Солнце. И все они вот великие, они в разных обликах воплощались. И каждый человек, его суть, внутри себя содержит частичку. Так вот, единый элемент является основой всего из него все абсолютно возникло, все потом в него и вернется. Человек – это суть Бога, то есть суть вот невидимого нашего духовного солнца. А дьявол – это обратная сторона Бога. Однако дьявол и силы зла способны направить божественные силы в обратную сторону только здесь вот, на внешних грубых планах жизни. То есть силы зла, если они и появляются, они не везде есть. Они могут направить божественную энергию, энергию жизни против жизни. Только вот в физическом мире. Поэтому настоящий ад вот сейчас на нашей земле находится в физическом мире здесь вот. Поэтому мы сейчас с вами живем в аду. И все, что здесь творится, это адское состояние здесь, в котором находится сейчас человечество. На других планетах, вот, нам с вами не повезло, там такого нет. Дух принадлежит всем, и животным, и людям, и ангелам, и Богу.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 Каждый напялил на себя вот эту личность, да? да. А еще она состоит, вон, плакаты есть, ментальное тело, там тонкое тело, да, физическое тело. Вот. И вот эта личность каждого, у каждого, она противопоставляет себя всему миру, всей Вселенной. Всему противопоставляет себя. Она заявляет о себе, это я. Эгоизм откуда? Эгоизм – это когда Личность командует в человеческом существе. Если ее командирские функции заберет Дух, то Личность тогда как таковая исчезает, хотя она продолжает существовать, но ее как Личности уже нет. Потому что Дух себя не отделяет от всего. Понятно, да? А когда личность командует человеке, то она всегда отделяет себя от всего остального. И вот личность, отделяющая себя от всего, как раз живет по закону эгоизма. А что такое? Что, какой формулой этот закон выражается? В какой форме? Вот этот закон. Только все для себя. Возьми как можно больше, отдай как можно меньше. А кое-то умудряется вообще ничего не отдавать, да? Правда, природа, она заберет свое всегда. Потому что этот закон нарушить нельзя. Космический закон жизни. Поэтому личность всегда живет по этому принципу. Только все для себя. Раз она себя противопоставляет всем, значит все должно что? Служить только ей. И чем мощнее вот такая личность, а что значит мощнее, то есть силы у ней, силы воли, силы мысли, скажем. Вот у того же Лжелюцифера, которого сатаной стали называть, видите, сила воли была громадная. Сила мысли тоже, желание тоже. Но Он смог видите, вот, почти 20 миллионов лет воевать с силами Света-Солнечной системы. Ну, войну вести, пока наконец его в 49 году не удалось ликвидировать. А почему раньше силы света не могли его ликвидировать? Согласно космическим законам, не разрешалось это сделать. Он не наполнил чашу своих преступлений до такой степени, что закон кармы разрешил его ликвидировать, убрать. А до этого времени... Ну, видимо, все использовались методы, чтобы хоть как-то его образумить, ничего не удалось. Точно так, как каждого из нас силы света до последнего пытаются привести когда-то в чувство, да? И только уже когда совсем невозможно, тогда такой человек сам себя уничтожает. Вот именно он должен сам себя уничтожить, и никто его этого сделать не может. На духовном плане все разнообразные элементы соединяются и становятся однообразными по силе и качеству. А вот на личностном плане все разнообразные качества становятся разнообразными. Так что любая отдельная личность способна выразить лишь каплю того всемирного, что является ее корнем. Когда личность возвышается, очищается в духовном смысле, то она обретает способность все больше и больше пользоваться своим всемирным космическим сознанием. И наконец наступает такой момент, когда личность не может больше сохранять свою форму на этом физическом плане. Почему перестает сохранять форму? поскольку сквозь нее начинает протекать мощные космические энергии, тогда она перемещается и оказывается в тонком мире, в теле тонких энергий, действующих на, друг, на других планах. Вот как, например, было со Христом. Он в момент, когда уходил отсюда, энергии такие протекали сквозь него, что он уже больше в физическом мире оставаться не мог. Затем преодолеваются границы материи, воля и сознание управляют мирами, то есть космическими мирами, расами, титаническими силами развития жизни управляет волей и сознание. Это уже достижение уровня великого посвященного. То есть истинная способность абсолютно осознанно управлять законами природы, более того создавать законы природы в союзе с теми космическими законодательными органами, которые повелевают судьбами всей жизни, скажем, всей жизни нашей Солнечной системы и так далее.